Fashion. найти бомбу, пацаны. У... пу Я не гей И гей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 Здание, я шучу тебя. Going flashbang. Я свою. знаю. Я, я еще найду. и Эма. Я тебя найду. Я Эмма. Я знаю, что ты Эван. Но и ты и лох. Я тебя я... найду, пойду. Да. Возьми Пойди, меня я... полностью. Возьми меня полностью. Мартиса Я Эма. Я Эмо. Ясно, Эмма. Я Эма. Эмма, как дела? Я Эма. А я понял Я плачу Найди меня Я тебе по всей счёту найду Найди меня, пожалуйста, найди, найди меня. меня Я тебя в полицию, я сдам. полицию сдам Найди меня, любимый Я тебя в полицию сдам Найди меня, пожалуйста тюрьму петушкам посадят я хочу тебя, петушок. <свист> Ты не знаешь, на кого напомнять. Я хочу тебя, петух. Это серьезная проблема, тебе будет папа. Я гревый. Эмо, я. Yeah. Watch him. Красавцы, педики!